Короче, такая хуйня. Всех что? отправляют на передовую. Вообще воевать? Воевать, да. Извест а, нахуй. Не знаю, нахуй. Я отказ написал. 170 человек отказались. А как что за это умирать, приехать? Ну, я не знаю. Нас увезут, наверное, куда-нибудь в прокуратуру, ФСБ. Не знаю. Потом домой вернут, наверное, судить будут. Я не знаю. Ну, блядь, сука, еще не легче.